И вот в компании тоже есть люди, которые... Есть два уровня – технический и энергетический. В компании есть люди, которые поднимают этот энергетический, энергетический уровень. Да? Это человек, который может извне принести ресурс компании. Понятно, да? Привлечь инвестиции, допустим, и так далее. Чтобы это звено развивалось. А есть человек, который может внутри, как сказать, вот приходит клиент, клиент готов заплатить. Да? Есть человек, который готов этому клиенту озвучить стоимость, потому что это нормально, что клиент готов заплатить. А есть человек, который из-за своей низкой стоимости стесняется клиенту озвучить стоимость. Он говорит, слушайте, мы сделаем вам бесплатно. В этот момент он что делает? Он вытаскивает ресурс компании и отдает его внешний круг. Понятно, да? Конечно как бы начальник понимает, что скорее этому человеку просто учиться надо. И скорее он не приносит сюда ресурс, да? он его разоряет. И у начальника есть две опции. Первая – это уволить этого человека, нанять человека, который приносит ресурс в компанию. Да? А есть вторая опция – взращивать. Это более сложная опция, это более развитые компании, когда основная инвестиция идет в сотрудника, нематериального характера, да, это все вот эти тренинги, повышение квалификации, там, бла-бла-бла, личностного роста и так далее, когда компания верит в этого человека и знает, что он справится со своими блоками, поднимется...